официальной медицины. Извините, вот женщина передо мной говорила, но я как врач-профессионал могу сказать, что Елена Малышева довольно далека от самых высоких стандартов, э, так скажем, медицинской науки и практики. Right? Поэтому давайте не будем ее цитировать, просто будем смотреть на позитивные вещи. И я хочу поблагодарить прежде всего компанию «Фухол» Мы три месяца назад, значит, купили, я под свою ответственность купил прибор для больницы, именно за, чтобы заниматься реабилитацией голо больных. Ну, естественно... Но кроме массажера, естественно, схемы, схемой я просто занимаюсь китайской медициной 37 лет, поэтому мне все равно. И я не считаю, что нужно говорить э, отрицательно об этой медицине. конвенциональной. просто, ну так скажем, не все врачи обладают э, грамотной и полной информацией. Вот для этого мы, те, кто здесь из врачей существуют, как бы на их языке можем это грамотно объяснить. Вот. И я специально взял вот э, последнюю газетку, это московская медицина, вот, где э, была утверждена программа по онкологии борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы включены были вот, в эту программу, вот, и продукция компании Фуху официально будет рекомендована для реабилитации онкологических поэтому знаете, я просто хочу вам сказать, что вот по принципу того, что капля камень точит. вот если есть результаты и если есть действительно, как говорится, сильные вещи, с которыми нельзя спорить, конкурировать что-то доказывать, потому что результаты и люди, они прежде всего говорят сами за себя вот. и поэтому давайте будем смотреть вот как э, наши друзья с Китая говорят что давайте будем позитивно смотреть и вот как бы вот под этим взглядом, не будем ни на кого оглядываться, не будем э, сравнивать и не говорить, почему те плохие а вы такие хорошие, просто чтобы э, наши результаты и наши люди, которые связанные вот с, вас, с вами, с продукцией фирмы, они почувствуют это на себе. И это будет самое лучшее. Спасибо.